Я понимаю, что не найду поддержки среди людей, но высказаться мне очень надо. Уже третий год я изменяю мужу со своей подругой. Я знала Аню с шестого класса. Потом мы долгое время не общались. Я переехала в другой район, а потом был университет. Мы встретились снова ровно три года назад. Мы даже не встретились, столкнулись в торговом центре, выпили кофе потрещали, я пригласила в гости подругу, начали общаться чаще, а когда мой муж уехал в командировку, я напросилась в гости к подруге, приговорили бутылочку вина и, все случилось, было стыдно, но не очень. На следующий день повторили, потом был небольшой перерыв, наши встречи стали редкими, но очень волнующими для меня. Муж до сих пор не подозревает, что я сплю со своей лучшей подругой детства. К женщинам меня никогда не тянуло, но Аня, другое дело, не так как с мужем, но очень здорово, недавно подруга предложила мне развестись, и переехать к ней жить, но я не могу, не могу бросить мужа, даже не представляю, что будет, если он узнает, и если узнает моя мама, которую я так люблю меня точно никто не поймет, а мама, вообще редкий случай, она верующий человек, каждый раз я уверяю себя, что очередная измена была последняя, но каждый раз я понимаю, что вру сама себя. очень боюсь сказать мужу, но ну и молчать больше не могу, не знаю, что мне делать, и как мне с этим жить».